Всем привет! Друзья, так как я занимаюсь различными практиками, то, конечно, буду делиться с вами теми или иными знаниями, опытом, навыками. И раз уж так получилось, что в одном из своих роликов я затронула тему расстановок, то сегодня я решила поговорить именно о семейных расстановках по методу Берта Хеллингера. Как я уже говорила, данной практике я обучалась у Виктории. Я не буду сейчас рассказывать, кто такой Берт Хеллингер и что такое расстановки, так как многие из вас уже знают, кто это и что это такое. А кто не знает, тот, конечно же, может найти информацию в интернете, благо ее сейчас много. Как многие из вас знают, расстановки бывают как групповые, так и индивидуальные. В групповых расстановках участвует группа людей, замещая кого-либо из персонажей, а в индивидуальных расстановках человек, с кем работает расстановщик, сам встает на место каждого персонажа и переживает все эти роли сам лично. Для тех, кто не знал, Сообщу, что также бывают и вселенские расстановки, то есть на таких расстановках просматриваются не просто обычные люди и ситуации, а ситуации, связанные с ними и люди, и, скажем так, личность с тонкого плана, которые влияют на некоторые события и все человечество в целом, соответственно, и на всю нашу вселенную все очень и очень взаимосвязано. Просто многие из нас, даже если не знают об этом, но знают как бы умом, потому что об этом все-таки многие пишут и говорят, но при всем при этом, все-таки полностью не осознают, насколько все взаимосвязано. Все-таки понимание и осознание – это разные вещи. Давайте сейчас просто поговорим о том, в чем конкретно расстановки могут помочь человеку? Но для начала давайте немного разберем, какие проблемы и откуда могут возникать у людей. В данном ролике я не буду глубоко углубляться, так как на такое подробное и тщательное объяснение нужен не один час и даже не два Поэтому давайте просто озвучим такие насущные основные проблемы, которые могут видеть абсолютно все. А именно, приведу пример, это финансовые проблемы, проблемы в личной жизни, проблемы в здоровье как в физическом, так и психологическом, проблемы в социальной жизни, в творчестве, различные страхи, фобии и так далее. Откуда же берутся эти проблемы у того или иного человека? Конечно же, все индивидуально, нет общей таблетки для всех, и конечно же, каждому человеку нужно подходить также строго индивидуально, но при этом есть все-таки общие правила, которые действуют абсолютно на всех, нравится нам это или нет, например, как мужчины относятся к маме сознательно или подсознательно, так они относятся и ко всем остальным женщинам. И то же самое и у женщин. Как они относятся к папе, таких мужчин к себе и притягивают. Есть также немаловажный момент, каждый человек находится в родовых переплетениях и, конечно же, носит чьи-то чувства из предков породу. Находясь в таких переплетениях, мы как будто проживаем не свою жизнь, а жизнь за кого-то. Вот это и есть родовые переплетения. И именно через эти переплетения наши предки, чьи чувства мы носим, влияют на наши жизни. Говоря «чувства», я имею в виду программы. Именно посредством чувств или, другими словами, состояний, которые проживали наши предки, либо состояний, которые мы проживаем сейчас, и формируются программы, которые влияют на наши жизни и которые впоследствии наследуются нашими потомками через память ДНК. То есть через наши клетки ДНК мы наследуем не только наши внешние физиологические данные, но и те самые родовые программы чувства, которые были сформированы нашими предками и продолжают формироваться нами, передаваясь дальше по цепочке нашим потомкам. И вот пока мы не отработаем эти чувства, эти программы, мы не живем своей собственной жизнью. Это и есть родовая карма. А карма это не какая-то злая судьба, это всего-навсего причинно-следственные связи. По этой причине нам необходимо осознать ту ответственность, которую мы несем перед своими потомками, не только нашими наследниками, но и наследниками этой планеты, этой Вселенной. Так как род человеческий все-таки у нас на планете один, общий, несмотря на расовые или национальные различия. И это надо наконец понять уже всем жителям планеты, что все мы относимся к единому человеческому роду. И неважно нравится это кому-то или нет, но это так. Мы все изначально дети одного рода. И даже если мы все прошли какие-то мутации и изменения по мере всей истории человечества, которые привели к различным расам, а потом при смешении рас и к различным национальностям, то все равно мы все, абсолютно все, изначально остаемся детьми одного человеческого рода. Так вот, мы притягиваем в свою жизнь одни и те же ситуации и людей, либо ситуации из жизни наших предков, чьи чувства, или другими словами, программы мы носим. Многие сейчас пишут и говорят, что карма нам навязана. Но мое личное мнение, что это не карма сама по себе нам навязана, а навязываются именно обстоятельства и события негативного характера, которые становятся причинами таких вот, негативных чувств, которые преобразуются в программы и впоследствии приводят нас к нехорошим следствиям. Таким образом, каждый потомок отрабатывает родовую карму за своих предков, но только при условии, если не получил от своего предка потока любви. А поток любви от предка не получают в том случае, если предок свою энергию расходовал не туда, куда нужно. Если помните, куда внимание, туда и расход энергии. То есть внимание предков было переключено на ту или иную проблему в его жизни. И вот как раз таки цель расстановки – восстановить поток любви по родовой цепочке. При этом нужно помнить, что поток любви нужно восстанавливать именно от биологических родителей. Даже если, допустим, в вашей жизни они абсолютно совсем никак не участвовали, но при этом нравится вам это или нет. но Память ДНК идет все-таки от родителей биологических. Хотя и приемные родители, конечно, имеют влияние на своих приемных детей. В таких случаях, конечно же, нужно рассматривать уже и тех, и других. Это важно. Родители это всегда очень и очень важно. Так как родители имеют огромнейшее влияние на наше мировосприятие соответственные на нашу жизнь. Например, денежная сфера человека зависит от полного принятия отца. Любовная сфера, а я имею в виду взаимоотношения между мужчиной и женщиной, зависит от полного принятия матери. Очень многие, просто огромное, колоссальное количество людей, я часто вижу это на практике, к сожалению, почти все обижены на своих родителей неважно сознательно или подсознательно, так как очень часто люди не получили, либо недополучили любовь от родителей. И задача расстановщика как раз состоит в том, чтобы убрать блоки по роду, которые мешают течь потоку любви от родителей к детям. Причем часто такие блоки стоят не только у текущих родителей, детей, но и у родителей этих родителей, и у родителей их родителей, и у родителей их родителей и так далее. И все эти блоки рекомендуется убирать по возможности минимум до седьмого колена. Таким образом и очищается рот. Человек, который прошел такое скажем так, очищение, чувствует поднятие своей энергетики, своей силы, так как блоков уже нет, и родовой поток любви его уже постоянно питает. То есть живительная сила рода без всяких препятствий течет от корней истока до этой веточки, где находится данный человек, питая его. Человек начинает чувствовать себя лучше физически, лучше морально, психологически. Вследствие чего у него потихоньку налаживаются финансовые вопросы, а также вопросы в личной жизни. А у кого-то даже не потихоньку, а, скажем, я извиняюсь, быстрыми скачками быстрым продвижением. Все, как я ранее говорила, все индивидуально. Но при этом человеку необходимо быть готовым принять все изменения, которые могут происходить в его жизни. Если же человек не готов, то у него начинается колбаса. Его начинает колбасить. Поэтому, дорогие мои, прежде чем начать пользоваться какими-либо практиками, Неважно, какими расстановки это, либо какие другие, неважно. Важно то, что необходимые условия, нужно быть готовыми к изменениям. Даже если на первый взгляд они покажутся вам негативными. Например, расставание с человеком, с кем вы были до сих пор. Расставание могло произойти по многим причинам. Например, одна из них вы просто не любили друг друга, жили просто по привычке либо просто потому, что вам или ему, либо ей удобно жить и пользоваться вами, ну или наоборот. Другая причина, которая может быть, возможно эти отношения были у вас по той самой негативной программе, которую вы наследовали, но которую убрали. При этом необходимо оставаться осознанным и понимать, что не нужно сильно эмоционально втягиваться в это, чтобы опять не оставаться в привязке. Тогда, конечно, после такой расколбаски последует хорошее улучшение в жизни человека, но это не значит, что такое происходит со всеми. Нет. Иногда случается так, что человек, который практикует расстановки, начинает раскрывать в себе некоторые способности. У него развивается, раскрывается интуиция. Также эти практики можно использовать и в обыденной повседневной жизни. Например, вы сможете прочитать, что у того или иного человека на уме, каковы его намерения. То есть вы, войдя поле, в расстановках оно называется морфогенетическим, сможете поговорить с этим человеком открыто, спросить у него о чем угодно, и он вам конечно же ответит. И ответит так, как есть, так как в этом поле никто никого не может обмануть. Также вы можете встать на его место, если захотите прочувствовать его глубины для того, чтобы понять его, почему он поступает так или иначе. Но при такой практике будьте готовы к тому, что этот человек также подсознательно сможет считать и вас. И это, думаю, на самом деле здорово, так как у людей между собой иногда происходит некоторые недоразумения, вследствие чего портятся взаимоотношения. И данная практика часто, как психологически, так и морально, помогает людям разобраться в том, что стало причиной этого, а также убрав данную причину, восстановить добрые отношения. Друзья, сегодня я говорила о семейных расстановках и также хочу добавить, если начинаете работать над собой, то... Пробуйте различные практики, но только те практики, которые идут только на пользу. То есть не вредят никоим образом ни вам, ни другим. Только такое правильное отношение к себе и к другим поможет вам сделать, не сделать, вернее, каких-либо ошибок в своей жизни, а принимать именно правильные решения. Берегите себя и других с любовью. Редактор